Во-первых, аккомодирующие ИОЛы, это уже неправильно, потому что настоящей аккомодации нету, псевдоаккомодирующие может быть. Те, которые на сегодняшний день существуют на рынке, у них такая минимальная аккомодация, что их невозможно назвать аккомодирующими. Сейчас происходит третья фаза исследования одного довольно интересного имплантата, ИОЛ, в который внутри закачано силиконовое масло, которое перед качивается, как говорится, центральной части оптической в сторону гаптики, может быть, это будет действовать. Я думаю, еще слишком рано точно сказать на эту тему, но на данный момент еще допущенного продукта, который настоящий является аккомодирующей линзы, нету.